Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире, в эфире программа «Политинформания» ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Сегодня в Иерусалиме проходит, уже прошел, форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию со дня освобождения лагеря Освенцим. На этот форум съехалась, будем так говорить, весь политический бомонд, Около представляют около 50 стран. Среди них, из тех, кто приехал, президент Путин, президент Франции Макрон, президент Германии Штанмайер, принц Чарльз представляет Великобританию -президент США. и нашу страну, да, я хотел сказать, что нашу страну представляет вице-президент Майк Пенс. Но, есть очень большое но, которое присутствует на этом форуме. Хочу сказать, что форум организован а, европейским еврейским конгрессом, который возглавляет Вячеслав или, как он взял себе другое имя, Моше Кантер, который, кстати, а, входит в ближайшее окружение президента Путина. Ген, давай поговорим об вот этом но, да, и, а, как говорится, размышляем, что какой знак минус в этом форуме? Присутствует наш телефон 847-420-5220. Мы сначала поговорим, а потом будем принимать звонки и узнаем ваше мнение. А, давай, Эдик, значит, а мы расскажем о том, что, кто и как, какие скандалы и что происходит там. А, к сожалению, на форум не приехал президент Польши Дуда и президент а, Литвы. На уседа. на уседа. На Уседа, да. А ихние, ихние объяснения были довольно-таки, как мне кажется, понятны. По той причине, что и президенту Литвы, и президенту Польши на форуме не было предоставлено а, высказать речь и высказать свое мнение о том... Свою что, точку что, зрения. Свою точку зрения. А, польский президент это объяснил тем, что на форуме присутствует президент россии владимир путин а сидеть и слушать путина он бы не хотел при этом хочу еще сказать одну вещь которая меня ну, ген я хочу тебя поправить да, да. А, он, он немножко не так я думаю он хотел бы на речь Путина высказать свою точку зрения. Да, Дело да, не да. в том, что Путин, э, он не хотел слушать Путина, но он хотел объяснить э, свою точку но зрения. Он, он дал сегодня пояснение, что просто сидеть и слушать да, Путина да. он не намерен. Мерен, да. вот. Но при этом хотел бы добавить вещь, которая меня, честно говоря, задела, огорчила в том смысле, что молодому президенту Украины, еврею по национальности Владимиру Зеленскому, не была предоставлена возможность произнести речь и вот это вот это мне кажется большое упущение властей израиля которые как мне кажется в сегодняшней ситуации украины должны были своим вниманием к зеленскому его поддержать тем, Но, тем более надо учитывать что большинство погибших Граждан Советского Союза, да, да, тогда будем считать граждан Советского Союза, это были люди, находящиеся на территории да. Украины. Евреи были в основном холокос Холокост, который случился, к сожалению, в середине 20 века, был на территории не столько России, сколько Украины, Белоруссии и Прибалтийских стран, которые к тому времени вошли в состав, не вошли, а их втянули в состав Советского Союза. А отношение самих поляков, вот мы можем поговорить, отношение поляков, литовцев к еврейскому вопросу, он, естественно, очень сложен. Можно высказать, и вообще, наверное, мы можем высказать, что отношение Европы, еврейскому вопросу очень э, сложен потому что с одной стороны все говорят о том что холокост неприемлем что цена жизни каждого человека велика но при этом никто во время войны э, уже конкретно французы никто не сделал э, ничего для спасения э, еврейского населения европы и надо признать что сша к сожалению здесь тоже не проявили э, очень большого гуманизма. А, давай еще а, такую тему подымем, и я думаю, можно над этим порассуждать. последнее время тема Великой а, мер, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны а, в России всегда стоит на первом месте. То есть власть всегда... Да, глупо. их как бы такая, вот, есть такое выражение скрепа. А, они все время этим а, значит, педалируют и говорят, что... Все, то есть они все время обращены вот в историю назад. Россия не идет вперед, она все, что как говорится, делается и говорится, это все касается войны, это касается Гагарина и так далее. И так далее. Но очень большая, большой вопрос. Когда Россия рассуждает о Второй мировой войне, она говорит интересную фразу, на которую стоит задуматься. Она говорит, мы выиграли войну, Россия выиграла войну. Абсолютно не говоря о том, что войну выиграл Советский Союз. А как мы знаем, в состав Советского, Советского Союза входило большое количество республик. Соответственно, дитатус, различных, дитатус. Да, соответственно, различных национальностей. Так что, говоря о том, что Россия выиграла войну, это лицемерие и ложь. Но, в принципе, российской власти этому не занимать, поэтому... И, Эдик, я хотел бы еще одну такую тонкую вещь внести в наш разговор, что когда мы с тобой росли, да, в Советском Союзе, участие евреев в, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, а, абсолютно не упоминалось. Все евреи... Обходилось стороной, обходилось да. Обходилось стороной. Все евреи находились, как известно, в Ташкенте. Никто из них не воевал. Выдергивали только отдельные личности как Цезарь Куников, который был э, знаком, э, ну, то есть во время войны воевал с Брежневым, вот их как бы вытягивали, не упоминая о том, э, что это были, э, это был еврей, и в Минске, в нашем родном городе, как известно, в, в месте, называет, которое называет, мемориальное место, которое называется Яма, там стоял памятник, где было четко написано, э, жертвам советским людям жертвам а, великой отечественной войне то есть тоже не упоминалось что именно в этом месте конкретно были расстреляны а, евреи минского гет и давай напомним кстати что евреи занимают четвертое место по численности героев советского союза да что это тоже имеет значение я напоминаю номер нашего телефона 847 4 2 0 5 2 0 и мы можем наверное принять первый звонок мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, у меня не вопрос, ваш голос пропадает. И вот последний раз, перед тем, как вы приняли звонок, очень долго не было слышно важных вещей. Угу. Пожалуйста, обратите внимание. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Я думаю, что мы, наш технический директор это посмотрит и решит этот вопрос. Так что я напоминаю тему сегодняшнего разговора. Это форум в Иерусалиме, посвященный 75-летию освобождения концлагеря Асвенсу. И присутствие на этом форуме Владимира Путина и других значит, политиков из разных стран. И, к великому сожалению, не присутствия на этом форуме. Кстати, представителя Белоруссии там, по-моему, тоже нету. Нету, нет. Да? Президента Лукашенко нет. Я, я могу ошибаться, может быть, кто-то представляет или министр иностранных а дел. Посольство, скорее всего, представляет, но не глава государства. А у нас есть звонок, мы звонок, мы да. можем ответить. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. в Добрый день. Добрый день. Разрешите вас немножко поймать на несоответствии действительности. А, Дин, значит, смотрите. А, а, нет, вы не Нет, я вас не буду принимать. Мы с вами договорились, и я вас предупреждал. Больше вы на наше радио не звоните. Все. На этом тема... Я вам много раз давал возможность высказывать свое мнение. Вы переходите на хамство. Поэтому забудьте о том, что вы можете позвонить когда-нибудь. До свидания. А, давай продолжим от, о, о том, что... Я уже упоминал о том, что президенту Зеленскому не было разрешено дать, ему не разрешили дать, произнести речь. Меня это огорчает, и мне кажется, что как бы, он, он, вообще он поступил очень культурно. Он не присутствует на этом форуме, сказав, что он уступает свое место и место своей делегации тем, кто именно заслужило, чтобы быть на этом форуме сидеть там потому что вроде как места ограничены сегодня президента путина в аэропорту встречал министра иностранных дел израиля Ифраим кац и сказал что он благодарен израиль кац, Исра... а, кац да? и сказал что он благодарен россии лично президенту путину в память о том что его мама была освобождена из, uh, концлагеря Асвенцем. Uh, сегодня также путина встретили в своей резиденции премьер-министр натаньяху вместе со своей женой и также президент uh, израиля uh, рувейн ривлин который произнес речь в том что израиль бесконечно благодарен россии вот этот акцент я бы поправил Потому что... Ну, это, будем так говорить, это не совсем правильно, правильно говорить, благодарен России, Россию. потому что не Россия участвовала, точнее, будем так говорить, не только Россия участвовала во Второй мировой войне. Ну, и не только Россия, как говорится, ос освобождала концлагерь а, Асфинцев. Они считают себя правоприемниками Советского Союза, поэтому и несут как бы, значит, они несут как бы право представлять вот эту победу и самое интересное что минусы всей этой сложной истории они говорят мы тут ни при чем вот мы победу завоевали это наша победа но например хотел бы нашим радиослушателям напомнить об антисемитских кампаниях 53 года да, мы примем звонок а потом я продолжу Говорите, пожалуйста. Ну, во-первых, начнем с, с вы немножко неправильно, мне кажется, сказали. Во-первых, Вторая мировая война. В России она считается отечественной. Да. Во-первых. Во-вторых, без Америки, без союзников война была проиграна, это доказано уже сто раз, сто процентов. Русские бы так не считают, к сожалению. Они нет, считают, нет, что это их. мы говорим победа. о правде, как считают да. русские, они вообще. Да, которые, вы правы, я с вами согласен. Да, у них все в мифы уходит, все опирается в мифы. <свят> да. Ну извините, просто я вот. Ну, это... ну, ну, спасибо, спасибо, спасибо за ваше мнение. А, я продолжу да, да, да еще пару давай, слов давай. А, в том, а, что. К сожалению, ни на одном из uh, шоу, где они прославляют свою победу, что, в принципе, правильно, никто от этого не уходит, никто не говорит о том, что после войны Сталин устроил uh, антисемитские кампании, был расстрелян антифашистский комитет с известными актерами и писателями а, было э, устроен дело врачей это было абсолютно антисемитская кампания такая неприкрытая конкретно об этом вообще не хотят вспоминать ну и убийство великого актера михайлса входит в этот же круг к сожалению о чем они опять же не говорят а, что мы хотим сказать что надо полностью правду произносить о том, что в Литве и в Польше было много антисемитских погромов. Это правда. И за это польский народ несет ответственность. И литовский, и латышский, и эстонский. Они несут за это ответственность. Но, но о том, что они признают это... Они признают это, что в их... Ну, давай скажем тоже, танец. что среди, среди них было довольно много людей, кроме всего прочего, да, а, которые спасали евреев, являются праведниками народов мира. Да. Вот, поэтому об этом как-то не упоминается, старается... Сейчас вообще между Россией и Польшей ведется такая а, как бы информационная, информационная война. война, каждый тянет на себя одеяло, а, будем так говорить. Россия в этой войне, как мне кажется, пока побеждает, потому что вот судя по этому форуму, по этому фор, форуму можно сказать, что Россия, конечно, как бы перетягивает, на, перетягивает себя. на себя этот канат. И я считаю, что, конечно, президент, премьер-министр Израиля Натаньягу поступает не, не, совсем совсем не, кор да, не совсем правильно. корректно. Ты правильно сказал слово, вот это корректно Она очень подходит к этому. Вместе с тем и президент э -э, Рувейн Риблин идет вот в этом же фарватере. Э -э, вообще отношения Израиля и России на сегодняшний день, это довольно странный какой-то симбиоз непонятный, по той причине, что Натаньягу все время летает на вы... консультации и и дальше как я бы выразился как э, сегодня на фейсбуке один из э, людей в, э, сказал так что Россию в Израиль приглашают через парадный вход, а Украину не хотят пригласить даже с пожарного входа. То есть то есть вот это вот мне кажется некорректное отношение к Украине к даже к Польше, которая признает за собой, за собой такой грех. Мне кажется, что это неправильно. Сегодня поддержать... Я вот, например, считаю, что Израиль этим форумом должен был бы поддержать молодого президента. Показать ему свое внимание и уважение. Да, среди украинцев очень много националистов. Но если вы почитаете на Фейсбуке то, что пишут э, российские блогеры, то там антисемитов не меньше, не меньше, может быть, даже больше, чем в, э, в Украине и в Прибалтике. Они просто спрятаны вот именно за вот этим Фейсбуком, где они могут высказывать свои мнения, и, к великому сожалению, никто их не блокирует могут поставить там дизлайк или еще что-то но их не блокируют, хотя я считаю что конечно блокировать таких людей нужно вот еще одна история которая сегодня произошла на этом форуме это то что владимир путин встретился с мамой израильтянки мы из сахар и сахар да то есть э, такой как бы шантаж Произошел, да, со стороны России. Нужно, видимо, было России вот это вот подворье, которое в Иерусалиме да, есть. Александровское. Александровское подворье. И вот, наверное, как мне кажется, была разыграна вот эта вот карта, которая... Россия вообще славится, российское руководство, и Россия славится вот такими подставами. Поэтому э, никого ничего не удивляет. Видимо, пришлось пойти на какие-то уступки, чтобы освободить эту девочку с российской тюрьмы но посмотрим как это будет ну, происходить но как-то это все смотрится не очень Надо, надо сказать вашим радиослушателям, что Владимир Путин встретился с мамой да. на Майсахар и сказал что все будет хорошо наверное какие-то переговоры по освобождению этой израильтянки, которая Неосмотрительно, надо сказать, поступила, летев через Россию, и у нее там были какие-то граммы гашиша, за которые Россия уцепилась, и вот ее на семь лет вопрос, посадили. Вопрос заключается, были ли у нее эти граммы гашиша? Ну это всегда, когда транзитная вот эта вот вещь, это всегда зона, можно подзона да. подбросить, это всегда можно спровоцировать, все что угодно можно сделать. И я в это быстрее поверю, чем поверю в то, что она везла, везла какую-то там эту часть гашиша или там марихуаны, что она там везла, не буду сейчас вдаваться в подробности. А, давай мы еще обсудим, а, начнем такую тему, а обсудим уже ее после, а, после перерыва. Несет ли Советский Союз такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и Германия? Эта тема очень неприятна для России, для ее руководства. Пакт Молотова-Риббентропа, они пытаются его как-то... Зам... минимизировать, минимизировать, да, да. Замыть так, чтобы его о нем меньше говорили. И... Даже Они с... его оправдывают какой оп с какой-то точки зрения, что да. это было нужно для того, чтобы оттянуть значит, войну, начало, начало войны. войны. да, И дать возможность значит, территории, чтобы немцы... Хотя, хотя мало кто сегодня говорит о том, что в Бресте, по-моему, 17 сентября прошел совместный парад вермахта и Красной армии, на который, который принимали камбрик кривошеев да, кривошеев еврей по национальности и генерал, генерал Гудриан. об этой теме тоже стараются сегодня не говорить и поэтому как бы вот здесь вот вот здесь мы правы мы здесь святые здесь хорошие а вот здесь ну был такой казус давайте не будем об этом говорить потому что он неприятен для историков Звоните, высказывайте свое мнение. Вот, 847 420 5200 Примем звонок. Две минуты у нас есть до перерыва. Ген, скажи мне такой вопрос. Вообще, а твое отношение к сегодняшнему... Вот кроме того, что мы сейчас обсудили форум, к сегодняшнему Натаньягу. Ну, я... Мне кажется, что Натаньягу э, стал таким царем. И мне кажется, что... Ну, я завожу на на грядку Александра Непомнящего, он завтра будет выступать, и у него есть свое мнение по этому поводу. Но я бы сказал, что мне кажется, что Натаньягу некорректно сегодня а, ведет политику в отношении России, потому что ни в какие времена никогда Израиль не шел в ногу, скажем так, не спрашивал разрешения. Рагина, скажем прямой, не стелился. Да, не стелился возле России, тем более Советского Союза. Сегодня многие высказывают мнение, что это очень тонкая политика, что ради своих граждан и Израиль будет делать... Вести какую-то, может быть, даже тайную дипломатию. дипломатию. Но, как известно, если вы помните, когда был сбит российский самолет, вину возложили на Израиль. Началась такая мини-антисемитская кампания, которую, кстати, остановил только президент Путин. Ну, естественно, российский царь знает как это все запустить и остановить известно надо тоже сказать правду что путин не антисемит у него ближайшие его э, друзья это евреи он их ценит это тоже правда но вот общество вопрос в обществе и вопрос в том э, изменилось ли общество с тех вот э, лет После войны, во время войны. Мы можем это все обсудить. И в контексте того, что сегодня перед рекламой, повторим еще раз, прошел форум в Иерусалиме, в Иерусалиме форум жертв Холокоста, куда приехали главы многих государств, в том числе президенты, президент России Владимир Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент франции президент германии и мы посмотрим, что они будут обсуждать. Хотя, я думаю, что французы несут такую же ответственность. Ну, давай скажем, что Владимир Путин сократил свое пребывание в Иерусалиме до одного дня в связи с тем, что было те события, которые Смена в Смена России... правительства. Смена правительства. Поэтому, как говорится, он это все... Хотя при этом он должен был встретиться и с президентом Израиля, и с премьер-министром Наталья. Но он встретился. Он встретился. Значит, он встретился. Мы сейчас уходим на рекламную паузу, и потом мы продолжим обсуждать эту тему. Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в программу "Политинформания". Ее ведущий Геннадий Брумер. И Эдуард Брумер. Мы сегодня обсуждаем форум, который прошел в Иерусалиме, посвященный Холокосту, посвященный освобож... 75-летию освобождения концлагеря э, Освенцим. Надо сказать, что э, концлагерь Освенцим освободили советские войска, и это действительно правда. Вот, и поэтому сегодня в Иерусалиме собрались весь политический бомонд мира, практически весь, включая президента Путина, включая президента Германии Штайнмайера, Франции... Макрона. Принц Чарльз представлял э, Великобританию. Единственный знак минус это то, что на этот форум не прибыл, может быть, один из главных спикеров, который должен был бы выступить, это президент Польши Анджей Дуда. Дуда. Вот это э, большой знак минус, потому что все-таки, как бы там ни было, немецкий контрационный лагерь Освенцум находился на территории Польши и выступление и взгляд президента ä, Польши Анджея Дуды был бы интересен и его было бы интересно послушать. Но э, организаторы этого форума, а, организовал форум э, Европейский Еврейский Конгресс во главе с Вячеславом Кантером или Моша Кантером, сделали ставку на Владимира Путина, на президента Франции Макрона и на президента Германии Штайнмайера, что я считаю ну, немножко как бы так... Некорректно. Потому, особенно когда выступает Макрон. Ну, это как до, еще довольнее страннее, чем, допустим, если выступал а, президент Колумбии. Да, и надо сказать, что Владимир Путин сегодня открыл а, мемориал а, жертвам блокады Ленинграда. Для него это личная история. Известно, что его мама а, пережила блокаду. Для него это очень важно говорят что он даже прослезился и высказал властям израиля сказал в том смысле что это самый дорогой подарок который мог бы быть вот в таком все символ такой символический подарок который мог бы быть для него известно очень близкие отношения владимира путина с премьер-министром израиля на таньягу у них я думаю, практически дружеские отношения. А вопрос почему и почему. Ну, смотри, нет? Ген, давай мы а, еще такую тему обсудим, да? Надо сказать, что а, русско говоря, русскоговорящее а, общество в Израиле. Я буду брать только ветеранов войны, uh -huh. да. А, они с большой симпатией относятся. Владимиру Путину, и это тоже правда. И, будем так говорить, довольно большое э, количество русскоговорящих израильтян действительно с большой симпатией относится к Владимиру Путину. Мы это узнавали, это... нам может это нравиться или не нравиться, это другой вопрос. Но это действительно существует в Израиле, к Владимиру Путину относится с большой симпатией. Хотя, э, есть еще и категории людей, которые его... Ну, мягко говоря не воспринимают поэтому конечно учитывая э, будем так говорить какую-то часть электората своего а русскоязычные израильтяне они довольно люди консервативные и всегда поддерживают э, правые партии поэтому может быть натаньягу и вынужден ну, считаться с их мнением и как говорится мы, дол мы должны напомнить, что Израиль сегодня находится в а, выборном процессе. Выборы в Израиле еще так и не закончились. Поэтому, наверное, у премьера Натаньягу есть какой-то особый взгляд на то, что вот они а, делают. А, к сожалению, вот Эдик сказал о президенте Польши, я повторю, что меня лично огорчило не присутствие практически Примем звонок. Есть у нас звонок, да? Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот как ваше мнение? Если бы Советский Союз вместе с Германией не Вторую мировую войну, был бы Холокост или его бы не было? В, такой, в таких размерах, по крайней мере. Ну, если вы... Спра... Спасибо за ваш вопрос. У нас есть следующий звонок. Сорвался. Ну, если лично мое мнение, Холокост бы был потому что он все равно случился в результате в Советском Союзе позже, после войны. А у немцев на этом была достроена вся идеология. Ну, воп вопрос... Есть звонок. Давайте, мы например, звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый вот. день. Вы говорите. Вы... Приглушите радио, пожалуйста, добрый, и говорите. Добрый день. Добрый добрый. Вы сказали, что Путин пользуется большим уважением ветеранов войны. В Израиле. Вы задумывались? В Израиле, да, я понимаю. Вы не прикидывали, сколько лет может быть ветерану войны сейчас? Но... Минимум 93 года. Сколько же там этих ветеранов осталось? Я вам скажу такую вещь. Вы вы правы. Не буду с вами даже спорить. Но самое интересное заключается в том, что даже людям, которые 87-88 лет, они себя, многие из них считают себя, во-первых, блокадниками. А во-вторых, они причисляют себя именно к участникам войны в той или иной мере. Вот и все. Это очень-очень спорно. Спорно, спорно. Они, мы согласны с вами. Они больше, больше уважают Путина, потому что они в душе стали совками. Это другой вопрос, да. да. Вот ну, ветеранов действительно не так много, но в Израиле известно, что... Качество жизни очень высокое, поэтому я думаю, что ветераны там есть. И это позволяет, да, чтобы были такие люди. Говорите, пожалуйста. Нету залков. А Что касается, Гена высказал свое мнение, это довольно сложный вопрос, был бы Холокост или не был. Еврейские погромы были всегда, и, как говорится... Наверное, в Советском Союзе вообще к этому все шло. Поэтому, если бы это не случилось после войны, этому, может быть, случилось бы в 40-х годах, я имею в виду, если бы не было войны. Германия всегда была, на тот период общество Германии всегда было антисемитским, и этим даже э, гордились сами немцы, они считали, что так и положено. Знаменитый писатель Томас Манн был в свое время антисемитом, и, как говорится, потом уже... Пустья какое-то время свои взгляды пересмотрел, поэтому я думаю, что в какой-то степени что-нибудь бы все-таки было бы такое. Европа к этому шла Давай мы опять же вот и начал тему. А несет ли Советский Союз? Ну, есть, есть звонок, звонок а Добрый день, говорите, пожалуйста. Ну, слушаем. Добрый день. Добрый, день, Добрый день. Вообще такой кворум в Израиле по поводу такой даты это по моему очень знаковый момент для ирана потому что они же думали что все дружно с, с ними вместе подымутся против израиля а если такие кворумы проводятся это значит что у людей в общем то в голове не ветер вот такая моя ремарка спасибо спасибо, спасибо. я думаю что э, отношение россии э, к ирану даже благодаря этому форуму не поменяется. Россия как поддерживала Иран, так и будет поддерживать. В большей степени. А, Ну, это игра, как бы, знаете, игра э, на, на, на, на две команды. Поэтому я даже не думаю, что это как-то... Иран, может, даже к этому как-то присматривался. Абсолютно нет. Давай мы продолжим. Вместе опять же мы подняли вопрос, несет ли Советский Союз такую же ответственность, как и Германия за развязывание второй мировой войны давай вот мы пока никто нам не звонит сами ответим. я например считаю что несет такую же ответственность я 100%. считаю что что два бандита с почти одинаковой идеологией многие могут меня со мной не согласиться решили поделить мир Оно так и было в этой истории нету святых и поляки хотели свой кусок откусить в 1936 году в, в Мюнхенской конференции, которая называется Мюнхенским сговором, и англичане святых нету. Но в результате был подписан пакт о ненападении Молотова Риббентропа с а, секретными протоколами, которые позволил практически уничтожить польскую государственность с одной стороны, зашли немцы. А с другой стороны, а, оккупировав а, восточные территории а, Польши, по-польски Западную Белоруссию и Западную Украину, и между собой разделили. Вот, поэтому, как мне видится, надо говорить правду. В результате просто Сталин оказался сильнее в этой а, битве двух двух злодеев. Ну, смотри, Ген, а давай мы будем говорить о том, что Советский Союз, то, о чем, кстати, в России не говорят, то есть они как бы все время говорят о победе, о победе мы выиграли, мы выиграли, но о том, что Советский Союз поставлял в Германию а, и зерно, и определенные на тот момент тех, топливо, э, да. технологические разработки, связанные с, э, с оружием, и топливо, и так далее, и так далее, это тоже правда. Но сегодня в России об этом не говорят. Не говорят э, даже э, Никонов, внук, э, значит, Молотова, э, как его в шутку называют, внук э, Молотова Ребентропа да, старается об этом не говорить, но когда ему задают конкретный вопрос о его дедушке, он говорит, что этот пакт вынуждены был. У Советского Союза не было других вариантов. Ну, конечно, ко конечно, не было никаких вариантов, когда вопрос стоит определенных земель, когда вопрос стоит торга. Тогда, конечно, вариантов нет. Надо, надо поступать так, как, как говорится поступает великий мудрый учитель иосиф истребович сталин ну, мы, мы вместе с этим мы должны сказать о попустительстве западных стран это об этом никто и, не не спорит и нашей страны и великобритании о том что они позволили сталину с гитлером вот произвести такой раздел они стояли в стороне и наблюдали пока лично их это не задело не задело. Ну, если делать определенный вывод, виноват ли Советский Союз наравне с Германией в начале Второй мировой войны. То есть, будем так говорить, а, Германия нападением на Польшу в 1939 году, 1 сентября, да. Да? А, развязала. развязала эту войну. Но Советский Союз не в меньшей степени виноват. В начале второй мировой войны войны хотя как бы пытаются закрасить тем что они оберегали свои границы ну э, причем самое интересное если посмотреть передачи э, московского пропагандиста соловьева где эта тема обсуждалась все историки которые там присутствовали кроме одного и то, я считаю, этого человека, ну, он, э, господин Амнуэль, не умеет э, спорить и не умеет держать удар. Хотя в чем-то он, конечно, прав. Но все остальные историки, они сразу закрашивали вот этот вот вход определенными выражениями, определенными, значит, историческими э, датами. Они старались это как бы э, скрасить и э, оправдать то, что произошло в тридцать девятом году давай мы скажем еще такую вещь как даже если мы признаем ответственность советского союза за развязывание второй мировой войны это не умаляет великого подвига советского народа в победе а, над германией абсолютно а, простые люди как мне кажется, не ответственны за то, что делали эти политики. Ты знаешь, Гена, в России всегда за все отвечают люди. Причем отвечают очень большими жертвами. Об этом надо тоже сказать. Может быть, если бы Сталин не поступал так, как он поступал, не было бы такого количества жертв. Советский Союз понес самые большие жертвы. Из-за неумения воевать, из-за того, что страна не была подготовлена к войне, потому что мы знаем, что Сталин в, первое, значит, в первые дни войны даже не выступил, настолько он был шокирован тем, что произошло. То есть всегда во всем, в Советском Союзе и в России, за все отвечают люди, отвечают своими жизнями. И вот это является очень и очень печальной Истории для такой страны, как Россия. Есть звонок? Мы, Мы да. Добрый... Доворите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый. Перед второй мировой войной каждая страна пыталась обхитрить другую. Западные страны заключали договоры с Германией, начиная с 1934 года. Всевозможные. И у меня вопрос. Почему Англия и Франция не объявили войну Советскому Союзу? Значит, Советский Союз начал войну наравне с Германией. Очевидно, здесь не совсем так. Давайте того, б... простите, я закончу. Да, да. Хочу обратить ваше внимание, что Советский Союз, он такой, он такой, я согласен, со всеми, кто так говорит. Но он занял те территории, которые Польше не должны были принадлежать. Она их захватила в 2020 году, когда даже дошла до Киева и захватила Киев. Так что здесь не все однозначно. Спасибо, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Ну, по международным договорам, ä, Западная Белоруссия после, ä, догов... ä, после конференции в Генуе имела право на территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Это были закрепленные договорами после войны, как всегда. Также можно сегодня сказать, что Россия не имеет права на Калининградскую область бывший Кёнигсберг Восточной Пруссии. Можно и так сказать, Россия, Советский Союз это получил как подарок победителю, закрепленный международными договорами. И никто не оспаривает сегодня принадлежность Калининградской области. Добрый, Добрый день, говорите, пожалуйста. Мы ну, вас Добрый слушаем. День. Я обычно никогда не говорю на политические или какие-то такие темы. Но вот, слушая передачу, захотелось выслать свою точку зрения. Пожалуйста. Если можно. Да? Ну вот смотрите, давайте просто посмотрим на это не с точки зрения там Сталин, Германия, там и так далее, и так далее, был русский народ, русский дух, который победил Германию. Почему? Теперь вопрос. Самый главный, почему он победил? Потому что в Германии, когда она планировала войну и завоевание всего мира, не только там Польши, Европы, России и так далее, у них была цель. Они говорили, что они высшая раса. Остальные все евреи. Русские и все славянские расы, это низшие расы, которые должны на них работать и их обеспечить. Это была у них цель этой войны. У России или, или у Советского Союза такой цели не было. Я, так, извините, это... у меня к вам вопрос быстрый. Я прошу Ой. прощения, у меня к вам быстрый вопрос. Вы сейчас упомянули, сказали, что русский дух. Да. У меня к вам вопрос. Советский Союз состоял из очень многих республик. И я бы не сказал, что в Узбекистане, допустим, представители Узбекистана или э, представители Армении, их можно вот этим вот словом «русский дух» обозначать. Как вы думаете, это советский дух или русский дух? Это разные вещи? Я на эту тему сейчас э, отвечать не знаю вам как, но я знаю, что Германии победил именно русский дух. И, и произошло, произошел перелом именно под Москвой, когда из Сибири были переведены э, запасные части, и там произошел перелом в войне. Именно, именно Курская дуга, именно под Москвой произошел перелом. Спасибо, спасибо. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Сорвался звонок. Ну, давай, вот мы в продолжении нашего радиослушателя. Есть, звонок. есть звонок. Говорите, пожалуйста. Да, вот интересная вещь. Вот победил, конечно, русский дух только вот после 44 -го года августа, когда англо-американская бомбардировочная авиация после колоссальных потерь прекратила бомбардировки в Плоишке, потому что нечего было бомбардировать. И немцы стали массово бросать свои танки, грузовики. Стояли подводные лодки на, на, прич, на причалах без дизеля и так далее и тому подобное. На самолеты лимитировали, могли тренировать новую а, а страницу. А вот победили, конечно, Советские. Вы, вы, они... вы скажите нам, пожалуйста, несет ли Советский Союз такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и Германия? Вот Абсолютно. Просто... Сталин играл Гитлером как куклой. Когда в, 30, в 20 в девятом году после того, как Гитлер отсидел за удачную организацию перерывал пивного путча. В штабе гитлеровской партии где было денег даже на чернила. Даже на чернила. И вдруг дюк находятся несколько немецких уважаемых бизнесменов, которые, кроя в плейнблэд, они этими идеями начинают финансировать. Потом, потом я извините, не помню, с точки, давайте мы немножко показать. сократим, у нас потом есть... что эти, эти так называют, бизнесмены, бизнесмены были э, вполне себе КГБшными агентами. А почему? Сталин искал того, кто вот, зажгет войну. Мы на, на огонь всем буржуя, и на мой пожар раздуем. раздуем мы, согласен. И не неготовности Красной Армии. Красной Армии было Всё. больше танков. Спасибо спасибо, спасибо. спасибо, спасибо. У нас есть звонок. Говорите, Господи. пожалуйста. Алло. Да? да. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, кто организовывает этот форум? Натаньягу или вот этот Моше Эдик из России? Угу. А, Во-первых, не Моше Эдик, а организовал я еще раз, повторяю, организовал этот форум Вячеслав Кантор. Он возглавляет Европейский а, Еврейский Конгресс. И а, благодаря ему этот форум и благодаря, естественно, израильской стороне, а, Натаньягу и президенту Израиля а, Рувейну Ривдину был организован этот форум. Форум. Все это вы можете прочитать в интернете, там больше информации и, как говорится, составить и, свое мнение. Господин Кантор очень приближенный человек. Один из приближенных, Один да. из приближенных людей президента Путина. Известно, что Владимир Путин очень хорошо пользуется, скажем так, близостью еврейских бизнесменов которых достаточно много в россии и использует их в той или иной степени для продвижения своей а, политики вот а, а, как мне кажется форум который очень важен и я его естественно оцениваю положительно но это одна из частей влияния путина на мировую политику где он может вот он сегодня заявление сделал о том чтобы организовать а, значит встречу глав победителей организаторов оон ему это важно потому что он не вхож сегодня в европейские дома как мне кажется в этом году надо напомнить что в этом году 9 мая будет 75-летие отмечаться со дня победы это является в этом году главным праздником в России. На этом делается вся ставка, на это идет э, вся пропаганда. Поэтому вот этот форум, он как бы часть, э, часть, часть вот этого. этого всего, в какой-то степени даже пропагандистского движения. На это должны обратить внимание. И открытие, что естественно должно было быть, открытие памятником жертв э, значит, блокады, э, блока, блокады э, в Ленинграде самое интересное сегодня на э, фейсбуке одна девушка я думаю лет ей 18 может быть даже меньше задалась вопросом почему называется блокада ленинграда когда мы живем в санкт-петербурге то есть вот э, это я к чему говорю, к тому, вот к этой образованности сегодняшней молодежи в России. Она задалась вопросом, и это было сначала подумали, что это шутка, оказалось, что это довольно серьезно. Хочу, Эдик, еще сказать о том, что вообще в Израиле мемориальные... Есть у нас звонок? Две минуты остается, да? Есть звонки, давай мы примем быстро. У нас остается мало времени, мы вас слушаем, покороче, пожалуйста. Да, постараюсь. Во-первых, ужасно, что... Александровское подборье так вот преподнесено мне пред, преподнесли Путину на с голубой каемочкой. Это ужасно, противно. Ну, из-за того, что вот из-за этой безалаберной девушки. Спасибо. Ну, ладно. А вот что касается Второй мировой войны. Вы знаете, я тот мальчик, который 19-летним отстоял с утра до 12 ночи, провожая Сталина в последний путь. Как-нибудь в марте, наверное, будет передача на эту тему. Много чего есть интересного рассказать. Но потом же все определилось, уже было все известно. И вся эта политика Сталина и так далее. А что касается вот этого русского духа, так он стоял на загород отрядах, на приказе не шагу назад. А где 3 миллиона пленных? Это русский дух? Кто там был? Вот, Кто да. там пердел, интересно? А? Да, согласен, Люди то есть веки за, всю, и, за знаете, всю... Надо об этом тоже Ну, об этом русский они не помнят, дух. потому то что есть, за всю... Я и... не могу это слышать. Согласен, спасибо. За всю историю войны, вообще то, что Россия воевала, самое большое количество Слышите. пленных, мы это знаем. Ген, быстренько резюме, у нас осталось пару секунд. Ну, надо помнить э, все хорошее, то, что было, и обязательно говорить о том, в чем э, любая страна и правительство не прав. И э, еще раз напоминаю, сегодня произош, прошел форум о памяти жертв Холокоста, при, э, прирученный к, к 75-летию освобождения концлагеря Освенцова. Спасибо всем, до свидания. Всего хорошего.